Сольство Великобритании, где длинный сквер, скамейки и фонтан, На, дли... на первые курсантские свидания я приходил, прекрасно юный пья, Без памятника живопису Репину, скромничка стояла в темноте, В жизни, чем свидание те. Московская, холодная, холодная Девчонка издевалась надо мной, Чтоб через час прикинуться влюбленную Перед казарменной проходной. Ей нравилось, наверное, многолюдие хмельные,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 я иногда хожу за Москва -речи, Сажусь на ту скамью, когда пуста, И вспоминаю, будто помнить нечего Ее перед казармой уста И вспоминаю, что ж не вспомнить нечего Ее перед казармой